Приветствую всех, всем привет! Доброго дня, доброго понедельничка! У нас сегодня День Луны, у меня здесь с собой такая открыточка по этому поводу. И, в общем-то, я думаю, все, кто сейчас будут присоединяться, знают, по какой теме мы встречаемся, по теме денег с точки зрения энергообмена. И, собственно, мы поговорим о деньгах сегодня легко по-женски потому что я не знаю как об этом говорить по-мужски пожалуйста напишите мне как у меня дела со звуком я сегодня через петлю вот пожалуйста напишите мне хорошо ли меня слышно добрый день всем здравствуйте напишите как меня слышно пожалуйста Спасибо за сердечки. Уже видела. Всем машу. И очень жду, чтобы вы мне ответили, хорошо ли меня слышно. Звук хороший. Все, замечательно. Теперь вижу. Спасибо большое. Приятно, что, что с нами сегодня мужчины, на самом деле в каждом из нас есть мужской и женский аспект, и классно, и классно дружить с каждым из этих аспектов, да? поэтому то, что я сказала, поговорим сегодня о деньгах по-женски, вовсе не значит, что эта информация неприменима для мужчин. Итак, с чего бы я вообще хотела начать а, самое первое с того что идея этого эфира а, ну просто витала в воздухе потому что а, тема благосостояния тема денег тема изобилия она а, присутствует в моей жизни и а, в конце эфира я расскажу о а, где я обучаюсь, какие я прошла интересные уже, а, побывала на каких интересных мероприятиях, что почитала, да, как я вообще работаю с этой сферой, вот, и а, в сторис я сделала просто опрос, а, спросив вас, дорогие подписчики, дорогие друзья, да, потому что этот блог, он про нас с вами, про наши взаимоотношения, вот, и я спросила, интересно ли поговорить вообще на тему денег, и вот поэтому сегодня мы здесь, а тема денег вообще, да, считается таким одной из самых таких а, трудных а, считается неким табу считается что вообще вот в нашей культуре а, о деньгах а, и о том кто сколько зарабатывает а, вообще неприлично говорить и кстати это не только у нас я работала в американской компании попозже об этом расскажу когда-то и там например вопрос тоже сколько ты зарабатываешь и вообще тема финансов она стоит а, за таким высоким забором то есть там люди достаточно закрыты друг от друга на эту тему вот в этой теме теме денег конечно же очень много слоев почему психологических слоев да там очень много всевозможных триггеров каких-то установок и установки эти присутствуют на разных уровнях Это Конечно же, уровень нашей семьи, то есть а, то, а, где мы родились да, и а, как мы воспитывались. Конечно же, тему денег мы впитываем из нашей семьи. А, следующий слой такой, да, тема денег, которая принята в том окружении, в котором мы вырастаем и в котором мы живем. И это, кстати, два разных окружения, потому что очень часто бывает, что мы в одной среде выросли с вами, а потом переехали. И а, культура в этих местах может очень сильно отличаться, а значит, отношение к деньгам тоже разное будет в этих местах. И еще, что на нас влияет, помимо семьи нашего окружения, в плане вообще понимания денег, это, конечно же, исторический и экономический контекст того поля, той страны, того государства, в котором мы с вами живем. Вот. И в нашем случае сейчас мы говорим про Россию, я говорю на русском языке, соответственно, мы русские с вами люди. Вот. Понятно, что исторический контекст наш э, в плане отношений с деньгами он очень-очень непростой из-за того что происходило в революционный период в советский период и так далее кстати одно из этих установок мы сегодня с вами даже коснемся ну что, я думаю, кто хотел, уже присоединился, кто смог да, сегодня днем. Давайте потихонечку двигаться дальше. Вот что хотела еще сказать. Почему еще здорово просто даже поговорить на тему денег, вообще разговаривать на эту тему. Потому что на самом деле деньги, как это может не показаться странным сейчас, деньги – это... То, что живет с нами всю нашу жизнь. Деньги, по сути, очень сильно влияют на наши выборы. И если мы посмотрим на нашу жизнь а, с самого детства до настоящего момента, мы можем увидеть, как на самом деле деньги влияют на нас. Вот я расскажу сейчас свой пример. В детстве моя семья переживала очень неблагополучные времена, так же как в конце 80-х, в 90-е многие семьи э, в России. Вот. И я даже узнала в детстве, что такое голод, настоящий голод. То есть был момент, когда мы прямо в проголодь жили. И, конечно же, ну, то есть, да, такой вопрос, сказалось ли это на моем восприятии жизни, отношении к деньгам, отношении к еде в том числе? Конечно же, сказалось. То есть э, вот такие вот моменты, э, которые ярко, проявлялись в нашей жизни, и неважно, это в детстве или когда мы взрослый человек, у нас какие-то происходят стрессы, это все складывается в кирпичке наших взаимоотношений с деньгами. Итак. Сегодня я хочу такой пройти небольшой путь, почему для меня это ценно, хочу пройти такой небольшой путь от той самой маленькой Настеньки, которая да, голодала и недоедала в детстве, до той настик, которая сегодня сидит с этой стороны экрана, знает, что такое изобилие и сегодня разрешает себе идти в эту тему и делиться этой темой с другими людьми. Приглашаю вас и самое первое, с чего мы начнем. Значит, сегодня, я повторюсь, у меня нет финансового образования никакого, поэтому я еще раз повторюсь, что буду делиться своим личным опытом, своим личным видением, и, как и у каждого человека, считаю, что этот опыт уникален, именно потому что каждый из нас проживает жизнь эту тем или иным способом, у него есть тот или иной опыт. Вкратце, откуда я пришла в йогу. Йога как основная моя деятельность в моей жизни присутствует. С 18 года до этого времени я работала в крупной американской компании на должности ПР Занималась пиаром. Вот. Также после этого я работала travel-журналистом с известными такими известными изданиями, как National Geographic, National Geographic Traveler. Я была журналистом этих изданий, а также я автор нескольких книг, в том числе путеводителя по Мумбаи. А после этого у меня была был период карьеры на телевидении где я работала международным телевизионным продюсером и я посетила более 50 стран на самом деле большую часть из них в процессе моей работы по роду моей деятельности я проводила мастер-классы по своей профессии международный продюсер и по travel журналистике проводила для широкого круга зрителей в образовании заведениях таких как и для студентов таких заведениях как мгу высшая школа экономики то есть соответственно опыт как бы без денег и без без денег этого бы ничего не было то есть я знаю что такое карьера знаю что такое работа мечты знаю что такое успешная деятельность которая приносит тебе удовлетворение сегодня все мои таланты они аккумулируются вокруг йоги и здесь я реализую себя и как продюсер организую выезды и как предприниматель потому что у меня есть свой ИП, и я являюсь учредителем онлайн клуба йоги и медитации и также как преподаватель йоги и блогер вот и а зачем я это сейчас рассказала? Потому что эти все примеры моих работ, они будут хорошо очень иллюстрировать ситуацию с деньгами, с изобилием и энергообменом. Итак... Первый вопрос, на который я отвечаю, который я задавала вам в сторис. Я напомню, что эти вопросы, на которые я буду отвечать, изначально на них отвечали вы в сторис. Вот. И это действительно было потрясающе, очень интересно, очень разнообразные ответы. Я вас благодарю за эту активность. Думаю, всем нам будет это полезно. Это про энергообмен. Итак, я, первый вопрос мой был, что такое деньги? И там было четыре варианта ответа. Возможности, удовольствие, энергия или то, на что можно купить необходимое. И а, ни один из этих вариантов не является единственно верным. Я об этом сказала сразу же. Но, конечно же, для каждого из нас деньги будут про что-то свое. Так вот, сегодня а, мы будем говорить про энергообмен, именно потому что для меня изначально деньги это энергия и а, я была бы не преподавателем йоги да, если бы а, не смогла бы объяснить почему потому что еще в 2011 году в йога институте когда я приехала туда в индию учиться на, на, на преподаватель йоги да, первое что нам сказали а, ребята это было по-английски да да по-русски это звучит тоже понятно предельно Ребята, вы должны запомнить самое главное. Все, что нас окружает, все, из чего мы состоим, все, что вы видите и все, что вы не видите, является энергией или праной. По-английски это еще звучало как bio «bioenergy» соответственно йога учение йоги подтверждает да это тоже принятый факт в йоге что все вокруг нас состоит из энергии состоит из праны есть даже такое вот в Индии поверье, что каждый человек и даже животное, когда приходят, те, кто дышит, когда приходят в этот мир, у них уже изначально предопределено, сколько вдохов и выдохов они должны сделать, потому что у каждого существа заранее заложен определенный энергетический потенциал. Поэтому даже иногда говорят, что если вы будете дышать медленнее, то в этом случае вы как бы сможете продлить а, время своего пребывания на земле ну я вам это рассказываю не для того чтобы м, сказать что это именно так но м, эта же мысль да, м, это же утверждение которое я привезла с собой из индии а, показывает что определенная часть людей в мире действительно верит и чувствует так же как и я что все вокруг нас это энергия это можно либо принимать либо нет а, получается что м, как это можно в жизни на самом деле еще хороший пример такой когда мы с вами занимаемся какой-то деятельностью по сути если мы работаем то у нас получаются наши навыки помноженные на время и из этого мы получаем а, как бы результат а, нашей а, деятельности. Так мы можем то же самое измерить с вами в энергии. Потому что, а, как правило, после того, как мы с вами хорошо поработали, через какое-то время после этого, что мы чувствуем? Мы чувствуем? Ну, напишите, что мы чувствуем, если кто-то здесь, кто-то не а, может написать. Ах. Мы чувствуем абсолютно естественную вещь, мы с вами чувствуем некоторую усталость, потому что мы потратили определенное количество энергии. И что нам нужно? Нам нужно восстановиться. По сути, когда мы с вами устаем к вечеру, что мы делаем, когда ложимся спать? Мы пополняем наши энергетические запасы. Поэтому в целом все наши взаимоотношения и нашу деятельность мы точно так же с вами можем рассматривать как энергетический процесс. А, то есть, давайте тогда на протяжении этого эфира возьмем за некую данность, что деньги – это энергия, это энергетический канал, и с этими понятиями дальше будем работать. А, здесь очень важно сказать тогда, что же такое энергообмен. Энергообмен а, – это возможность быть в балансе, то есть это то, что позволяет нам находиться в нашем энергетическом балансе. А, то, что я описала, потратив определенное количество энергии, нам надо ее восполнить. И это абсолютно естественный закон жизни, которому мы ну, обязаны просто следовать. И даже если мы ему не следуем, и выгораем, и очень сильно устаем, и никак-никак себя не готовы слушать, то в любом случае мы заболеем, и наш энергетический потенциал будет пополняться за то время, пока мы не сможем никак с вами действовать. Итак, идем дальше. Деньги. Второй вопрос звучал так. Деньги и изобилие. Это одно и то же? И здесь я хочу вам сказать, что мнения разделились, потому что на самом деле примерно половина сказала «да», а примерно половина сказала «нет». И, Давайте сейчас разбираться, да? а, опять же повторюсь, что это мое мнение, я выражаю сейчас, делюсь своим жизненным опытом а, на, мой, на, на мой взгляд, деньги и изобилие это разные совершенно вещи, это совершенно разные понятия То есть деньги, по сути, это бумажки, а изобилие это неограниченное, и их может быть неограниченное количество этих бумажек, этих самых денег и в то же самое время изобилие – это неограниченное количество благ, возможностей, вариантов, сотрудничеств, которые могут к нам прийти без денег и принести с собой определенные новые для нас возможности. А, собственно говоря, все, что приходит к нам через изобилие, через вот эти вот возможности новые, а, оно а, должно просто приносить нам удовольствие, если мы говорим именно про изобилие. А, что я здесь еще написала? Да, все, что приходит в изобилии, оно должно нам приносить удовольствие, пользу и очень-очень важный момент оно должно приносить нам развитие. Потому что, если к нам что-то приходит, и мы только с вами, например, потребляем, потребляем и потребляем, то какое бы ни было изобилие, как бы не была к нам Вселенная изобильна, мы в этом случае, если только начинаем потреблять, но не развиваемся, мы просто себе перекрываем наш энергетический канал. У нас получается такой застой болота. Мы просто в себя, в себя, в себя, и дальше в мир ничего не отдаем. А так вот mm. Сейчас давайте очень жизненные яркие примеры из моей жизни, которые покажут, что деньги и изобилие это два совершенно разных понятия. Сейчас как раз про те работы, на которых я работала. А, скажу вам честно, что отношения с деньгами, как я уже рассказала, в детстве у меня а, у моих родителей, моя семья переживала большие финансовые трудности в определенный момент. вот Поэтому получается, что с деньгами у меня а, отношения очень непростые сложились с детства. И, а, такой искренний любящий интерес у меня к ним появился на самом деле всего лишь несколько лет назад потому что до этого деньги как-то не сильно меня а, интересовали меня больше интересовал вопрос самореализации поиска того что является моим предназначением и так далее то есть деньги были где-то так есть что поесть попить и этого достаточно целей как бы на что тратить деньги у меня особенно не было так вот примеры про изобилие Моя первая работа в американской компании это 2009-2011 год. Два года работала я в этой компании. Это была крупная компания, где я занималась пиаром. В тот момент моя зарплата составляла, в Москве я работала, она составляла 45 тысяч рублей. Это в 2008-2011 год. Все-таки я по-моему, чуть больше двух лет нам проработала. И Казалось бы, у меня есть вот эта зарплата, она и не маленькая, но при этом она и не супер большая Это обычная, ну как бы, обычная хорошая зарплата в Москве в тот момент это была Для тех людей, которые работают в офисе Но, внимание, сейчас я покажу, сколько изобилия мне приносила на тот момент эта работа А мне было 25 лет, когда я там работала у меня была, помимо этой зарплаты, давайте условно в 40 тысяч рублей, пусть будет так, у меня была Бесплатная медицинская, оплачиваемая медицинская страховка. У меня была, э, был неограниченный вот сколько мне надо, столько у меня было элитной парфюмерии и косметики, самых топовых брендов, то есть все самое лучшее было мне доступно столько, сколько мне нужно. Это было, э, девушки наверное меня поймут, что для многих из нас это является большой достаточно статьей расходов. Далее, у меня была бесплатная сотовая связь, iPhone в 2008 году уже. В 2008 году у меня был на время работы в компании бесплатный для меня предоставлялся iPad, не iPad, а как называется iMac, то есть компьютер, мой личный на то время. Я бесплатно изучала английский язык, то есть за это платила компания, и она предоставляла такую услугу. Я занималась, прокачивала свои навыки в пиаре как с американскими специалистами, так и с русскими специалистами которые приезжали я могла у них повышать без оплаты квалификацию далее у меня были командировки которые оплачивались у меня были представительские расходы в ресторанах то есть по сути все время что я работала у меня были какие-то встречи я проводила встречи в каких-то прекрасных местах и это все оплачивалось компанией Далее у меня были приглашения э, и свободный вход на лучшие вечеринки э, и мероприятия Москвы, а это соответственно да, вот в мире э, пиара, в мире э, красоты больших корпораций, это всегда огромное количество подарков, совершенно разнообразных э, бонусов, э, сертификатов и так далее. Даже у меня была возможность такси да, за счет компании. Э, я не доросла там, э, до позиции, где у меня... У меня был бы личный водитель но вот эти все блага вот такое изобилие мне предоставляла моя деятельность могла ли я себе позволить такое на зарплату 40 тысяч рублей нет, конечно, не могла, но а, эти деньги, которые оставались в том 2008-2011 году, вполне позволяли мне откладывать их на путешествия, вот, и тратить их там, например, на то, что мне было, вот, на то, что мне хотелось в тот момент, и мне этого было достаточно. А, но обратите внимание, что изобилие и зарплата моя да, – это две разные вещи здесь совершенно. Я на зарплату 40 тысяч рублей не могла себе этого позволить. Далее, когда я перешла работать а, в travel журналистику и затем уже на а, телевидение – а, зарплаты а, там очень а, посредственные на самом деле, то есть это а, люди вообще почему-то многие считают, что работа на телевидении это всегда очень высокие зарплаты, но на самом деле для большинства сотрудников это не так, это обычные зарплаты для города, где ты живешь, но... Все хотят работать на этих работах мечты именно из-за тех изобильных возможностей, которые это дает. И в моем случае, конечно же, это путешествие. То есть, по сути, я не тратила денег, у меня была зарплата, я не тратила денег на то, на что уходят деньги в основном у людей, которые зарабатывают, получают зарплату. Да? Это поездки по всему миру. И количество этих командировок, и их качество, и их объем, они были достаточными для того, что я вам честно скажу, через некоторое время мне даже захотелось немножко остановиться и поменьше путешествовать. Вот. Но учитывая то, что мне моя работа на определенном уровне до определенного момента и в американской компании, и на телевидении давала развитие, и я чувствовала это развитие, изобилие, которое давала мне эта деятельность, оно просто было захватывающим, и я действительно чувствовала, что я сейчас живу вот ровно той жизнью, которой я хочу, и могу себе позволить, и позволяю себе очень-очень многое за счет тех возможностей изобильных, которые дает мне эта деятельность. А далее еще один а, очень интересный пример опять же девушки меня поймут а, если кто-то в детстве а, бывали да такие ситуации вот как я говорю в детстве были проблемы с деньгами в семье соответственно это не только там, про продукты какие-то купить это было достаточно ну как бы проблематично иногда а уж о том чтобы наряжаться а, какие-то новинки подарки чтобы мне дарили ну я честно вам скажу то есть это было немного не про меня и а, в какой-то момент я поняла, что мне очень-очень хочется додать себе вот эти вот там, одежды, украшения и всего остального. И это было даже чрезмерно в моем случае. Я хочу вам привести один прекрасный пример изобилия, который никак тоже не связан с деньгами. В один прекрасный момент, когда я... Был период, когда я нигде не работала ну или какой-то деятельностью занималась, то есть у меня там совсем было тоже не в не, не, какая большая а, зарплата а, к, к, ко мне обратился а, блог, ко мне обратился бренд одежды, который я очень люблю и я в любом случае если покупала, то я с радостью заходила в эти магазины и всегда наслаждалась их а, одеждой и ко мне обратился вот этот бренд одежды и а, я в течение более чем года работала с ними а, по бартеру вот то есть они мне не платили деньги но они мне предоставляли несколько раз в сезон возможность приходить и закупаться их продукции, брать продукцию в их магазине, для того, чтобы я могла составлять луки, для того, чтобы я могла делать упоминания в своих сторис и в своих постах. И это стопроцентная история про изобилие. Здесь не было денег абсолютно. То есть я не держала ни разу ни одной купюры, мне не перевели на карточку денег за все время этого сотрудничества. Но поверьте мне, это... Это было действительно изобильно и мне это сотрудничество дало возможности дальше уже когда я работала ведущей в том числе да очень здорово решать вопросы с выходными своими какими-то платьями костюмами и так далее в общем вот такие примеры изобилия еще конечно классный пример и опять же женщины меня здесь поймут это это ситуация в замужестве да? то есть на самом деле для того чтобы жить в изобилии вовсе не нужно даже Иногда работать то есть эм, часто в семье например может зарабатывать один эм, член семьи например муж при этом жена может заниматься домом хозяйством детьми каким-то своим хобби и при этом жить очень изобильной жизнью даже если она не зарабатывает денег тут уже вопрос к девушке да, хочет она зарабатывать денег либо не хочет то есть это ее очень личная такая тема вот но жить в изобилии при этом Вполне можно, даже если ты не зарабатываешь денег, у тебя нет зарплаты. И еще один момент. Я уже сказала сейчас, когда мы говорили о деньгах и изобилии, что деньги по сути, да, то есть да, это энергия, но при этом мы можем представить себе, что это вот, например, энергия, которую мы получили. Вот у нас есть деньги. А изобилие – это состояние. То есть мы можем прийти в дом где будет очень уютно где будет стоять будут стоять вазы с фруктами где будет накрыт прекрасный стол где будет, будут красиво опрятно одетые люди да где дети будут играть с какими-то замечательными развивающимися развивающими игрушками и мы заходя в этот дом просто понимаем что он дышит изобилием то есть сколько бы не зарабатывали эти люди да, пускай даже не очень большие деньги но они умеют эту атмосферу создать а изобилие это атмосфера изобилия, что она нам дает, она нас наполняет. То есть из этого состояния изобилия мы можем с вами прекрасно наполняться и двигаться дальше, развиваться дальше. И, может быть, дальше двигаться как раз туда, где мы дадим себе новую какую-то цель или задачу, понимая, что нам нужно зарабатывать больше денег. И другая ситуация. Человек получает эти деньги, получает эту энергию, но... Он зажимает это, он, например, не создает атмосферу вокруг себя изобилия, то есть он не вкладывает в свой образ жизни, он, может быть, все откладывает, там, например, на черный день, там условно говоря, да? опять же, про установки, если мы говорим. Если мы говорим про женщину, это женщина, которая не, не балует себя, даже если она получает деньги, то есть она то, что должна делает, а на себя у нее не получается деньги тратить. И в итоге здесь очень много скапливается напряжение. То есть сколько бы здесь ни было денег, мы не сможем говорить об изобилии. Потому что изобилие – это все-таки состояние, и оно… Оно очень опосредованно связано с деньгами То есть здесь это все-таки два разных понятия Могут быть деньги, но не быть изобилия в семье Либо может быть не так много денег, но будет изобилие в данный момент, которое возможно И которое в правильных руках, при правильном подходе будет расти в расширение денежного канала так, надеюсь, эти примеры были а, понятны, которые я привела, а, и тогда мы движемся дальше. Следующий вопрос, а, люблю ли я деньги? И вы знаете, вот этот вопрос, а, на самом деле, тоже очень интересную получила реакцию, а, и, и большинство ответило, что любят деньги. Большинство людей ответило, что любят деньги и вы знаете каждый раз от этого как-то становилось очень тепло и я сейчас объясню, почему. Ам... Так как я уже рассказала, что в моей жизни буквально царствует закон единства, да, и жизни из того состояния и того понимания, что все в мире едино, вот, и деньги – это энергия, поэтому если я, я, я просто физически, я просто даже вот на уровне рта, да, не могу ртом это проговорить, мне как-то странно, вот, если я буду отделять деньги и, например, любить жизнь, но при этом не любить деньги, а, то есть как будто я отделять буду деньги от своей жизни, либо демонизировать их, да, считать, что они какие-то плохие, что они причина каких-то а, бед в жизни и так далее, то есть таким образом, а, ну, нарушается на самом деле очень-очень важный баланс в жизни, а, поэтому м -м, я... И деньги, так же, как любой человек, который живет в материальном мире, связаны неразрывно. И вот это именно такое осознание, что я и деньги, мы, мы одно и то же. Мы энергия, мы связаны друг с другом. Деньги помогают нам продолжать нашу жизнь. Они помогают нам э, поддерживать наш дом, наше жилище. Они помогают нам покупать еду. Они помогают нам... Э, э, они помогают помогать нашим близким людям. Они помогают нам развиваться. Поэтому э, отделять их от себя, это ну, буквально, знаете, как вот ножом по живому резать. То есть это, в принципе, достаточно противоестественно. Э, поэтому да... Я люблю, я люблю деньги, я люблю деньги. Наверное, здесь те, кто присутствует, кто-то знает, что недавно из жизни ушел Редкин Александр. И мне повезло быть с ним лично знакомой. Мы познакомились во время первого йога-слета на Бали, получается, три года назад. Вот И вы знаете, какую мантру мы с ним пели вместе, и это было просто потрясающе, такой терапевтический эффект «Я люблю деньги, а деньги любят меня» Это та мантра, которую мы пели вместе, и на самом деле после этого я на следующих мероприятиях, которые проводила, я просто заметила, как вначале было немножко странно и неловко пропивать, как будто в горле что-то такое мешается, и даже было такое чувство, как будто хм, я что-то не то сейчас говорю. Вот. А потом... Я стала с этим работать, стала петь эту мантру, прислушиваться к своим ощущениям и так далее, и стала давать ее на группах. Вот. И вы знаете, этот терапевтический эффект, он на самом деле, он, он у всех есть. То есть просто даже сказать, говоря про себя, я люблю деньги, а деньги любят меня, мы можем прислушаться к себе и на самом деле очень много всего интересного о себе узнать. А правда ли то, что я говорю? Действительно ли я люблю деньги? А любят ли деньги меня, легко ли они ко мне приходят, есть ли у меня вообще с ними связь, или я э, сепарируюсь от денег. Так что мантру эту напишу в описании прямого эфира, просто не для того, чтобы ее петь, а просто для того, чтобы, может быть, вам захочется ее для себя использовать и чтобы отслеживать свое состояние. Это интересно. А, так вот, а, что я понимаю под вообще вот этой фразой «любить деньги», я люблю деньги? А, я понимаю эту любовь к деньгам как мою ответственность за тем, чтобы следить за моим собственным энергобалансом жизни, то есть брать отдавать да? это такой очень важный момент как я а, обращаюсь со своими деньгами а, помнить о деньгах, уделять им время. Да? То есть э, не отмахиваться от этой темы, что деньги мне не интересны Или я считаю, что об этом неприлично разговаривать Или об этом не стоит думать да? Есть и есть, и хорошо А я человек э, духовный, э, я буду думать о, о другом совершенно То есть на самом деле э, присвоить деньгам вот это вот, э, Разрешить им присутствовать в вашей жизни хотя бы на уровне мыслей И не только беспокойных, когда их не хватает А в целом признать, что здорово об этом думать не просто так конечно а разрешать себе это делать понимать что я чувствую под словом деньги какие у меня отношения с деньгами какие бы я хотела или хотел в будущем отношения с деньгами потому что это энергия где наше внимание там энергия, соответственно, если в жизни не хватает денег и изобилия, соответственно, надо внимание хотя бы на уровне сейчас вот слов, на уровне того, что мы слышим, разрешать себе это внимание пропускать в эту сферу и не ругать себя а, ни за какую ситуацию с деньгами, в какой бы вы сейчас ни находились. Потому что это по-взрослому. Деньги вообще это для взрослых людей. Дети не зарабатывают деньги. И очень часто мы можем видеть вокруг людей, которые чем-то очень увлечены. Они могут быть везде, они могут делать все, но при этом у них нет денег. И это, это не говорит, что они плохие или что-то делают не так. Просто действительно важно признать, что деньги это для взрослых. Думать о деньгах это проявлять свою взрослость, проявлять свою зрелость. Так. Идем дальше. Следующий провокационный вопрос, который я задавала, это «Заработали ли вы уже свой первый миллион?» И там было четыре варианта ответа. Да, нет, а зачем? И четвертый, да, к чему тут вообще этот вопрос? Итак, давайте сначала... Давайте сначала... Про, не про не да и нет, это я вот скажу о том, заработал ли я, и как это происходило, скажу чуть позже. А сейчас вот про два варианта, а зачем, да? То есть на самом деле, действительно, мы все очень разные, и мы все очень по-разному развиваемся. Мы находимся на совершенно разных этапах своих жизненных, познания себя, мира и так далее. Кто-то может быть вообще действительно в таких условиях, родился растет и развивается что ему вообще не нужно думать о деньгах ну то есть у него действительно совершенно другая задача по жизни и так далее поэтому вопрос а зачем просто отражает что вам действительно это не актуально и это нормально следующий вопрос да к чему этот воп... да к чему здесь этот вопрос про миллион все очень просто просто миллион это условно та самая цифра которая который измеряется более-менее значимая сумма сегодня. да, Потому что, когда мы говорим про какие-то крупные покупки машины, квартиры, даже некоторые поездки с семьей да, в какие-то страны, например, типа Новой Зеландии или Японии, да? хотя сейчас нас туда пока никто не пустит, но это на будущее, они измеряются миллионами. И поэтому миллион, он как бы условно принят за ту самую цифру, несгораемую, да? которая является таким вот показателем ну, как бы некого, некой успешности в плане зарабатывания денег. Вот. Просто поэтому я обозначила миллион. Так вот, да, я уже заработала свой первый миллион в жизни и даже побольше несколько лет назад, 4 года назад. Вот. И вы знаете, на удивление, то есть первое, да, мне это очень понравилось. Мне очень понравилось зарабатывать хорошие, получать хорошие деньги за мой труд, за мой уникальный труд, за мои уникальные навыки, которые в итоге привели к классному результату. На тот момент, когда я зарабатывала этот миллион за проект, я не работала ни на одной работе. Это был проект, который был связан с продюсированием, и он пришел, в общем-то, в тот момент, когда я говорю официально, нигде не работала. Вот. Но это был наш семейный проект, и я взялась за это именно потому, что Хотя люди вокруг, которые знали про это Крутили немножко у виска и говорили, это невозможно Такого, ну, как бы, Такие вещи не делают Ты, конечно, крутой продюсер, но такой проект реализовать невозможно Ни с таким бюджетом, ни за такое короткое время вот. Но так как я действительно хороший продюсер Я это знаю, у меня очень хорошо наработаны эти навыки вот. И более того, я люблю продюсирование должна в этом признаться. Я за это взялась. Вот, и а, все в итоге случилось. Вот. Так что этот опыт у меня есть. А, и а, я хочу сказать, что а, не стоит, конечно же, ну то есть это не значит, что надо ставить себе целью заработать там миллионы и так далее, чтобы что-то себе доказать. А если хочется, то почему бы и нет? Вот, почему бы и нет, каково это узнать, что за свой труд, за свои уникальные навыки и таланты ты можешь получить сумму, которая для тебя будет действительно значимой и приятной. Это действительно очень здорово, в этом есть определенный челлендж, в этом есть ценность, в этом есть рост. Идем дальше. Близка ли мне идея? Близка ли вам идея?» Следующий был вопрос, что благ и денег в мире неограниченное количество. То есть, если я становлюсь богаче, то никто не беднеет. Мне близка эта позиция И опять же сейчас с точки зрения энергии я объясню это То есть на самом деле когда у нас может быть в нашем, в нашем социокультурной среде У нас может быть немножко такое постсоветское еще представление в голове О том, что у всех все должно быть равно и одинаково То есть грубо говоря, вот как я тут написала, когда готовилась Есть Маша, Ваня и Таня И у каждых там, например, по стол там, не знаю, по 100 рублей, вот. и это значит, что и для, нам может казаться, что и для Маши, и для Саши, и для Тани это одинаковое количество денег, одинаковая ценность этих денег, и, в общем, они должны быть по-одинаковому рады этой сумме, но на самом деле это не так, потому что с точки зрения энергии, мы каждый из нас приходит в этот мир абсолютно а, уникальным со своим энергетическим объемом и энергетическим потенциалом то есть на самом деле а, кому-то нужен этот миллион кто-то заработает их 100 или 200 в жизни а кому-то никогда в жизни не нужны будут эти деньги потому что у него у, у этого человека будет совсем другая жизнь совсем другие ценности совсем другие потребности а, и так далее а, поэтому а, когда Перед определенным человеком стоит задача, например, расширить свой денежный канал, да, заработать больше денег, он ни в коей мере не забирает эти деньги у кого-то другого. Потому что, повторюсь, каждый из нас абсолютно со своим энергетическим потенциалом. Кто-то будет абсолютно внутренне, стабилен, счастлив и спокоен, имея за душой условно говоря, 100 рублей. Да? Кто-то не знаю, 100 тысяч или 100 миллионов, просто потому что он живет совершенно в другой парадигме. Так, дальше. Ой, очень интересный следующий вообще вопрос. Я его вынесла на самом деле отдельно, потому что тут мне очень-очень хотелось его добавить. Как я отношусь к понятиям дорого, дешево, бесплатно, и donation, что очень актуально для сферы йоги, например. Итак, по сути, начнем с дорого и дешево. Дорого и дешево – это, по сути, два ограничителя. Когда мы говорим, что что-то для нас дорого, мы сами себя отделяем от того что например нам бы э, хотелось то есть по сути мы себя ограничиваем как будто нас недостаточно для того чтобы купить что-то что возможно мы бы хотели Ам... Однако, здесь у меня есть прямо упражнение такое, то есть сейчас опять же, если мы говорим про энергию, то очень здорово будет это упражнение сделать и ощутить на уровне энергии, как мы это чувствуем. То есть вот просто сейчас почувствуйте энергию двух фраз. Первое. Для меня это дорого. Вот просто сейчас про себя послушайте, как вы чувствуете и проговорите. Для меня это дорого. Я не могу это купить, для меня это дорого. И другая фраза про ту же самую ситуацию. Я могу себе это позволить, но не сейчас. Либо я могу это себе позволить, но не считаю это достаточно ценным для себя. Просто почувствуйте сейчас разницу между первой фразой «для меня это дорого», «я не могу это себе позволить», «я не могу это купить» и фразой «я могу это себе позволить, но а, не считаю это достаточно ценным для себя». И давайте посмотрим на ситуацию. Как правило, когда а, мы находимся где-то в магазине или что-то для себя выбрали, а, и а, по привычке думаем, о и, и, и видим, например, несколько товаров, один там 50, другой 100, третий 150. И мы такие на 150 смотрим, и, и между ними есть разница, да, то есть за 50 попроще, за 100 посимпатичнее, за 150 прямо классный, вот то, что мы на самом деле себе бы хотели, себе любимому или себе любимому. И фишка в том, что, как правило, если мы, как правило, вот эти 150 у нас есть, просто в разрезе нашей, например, зарплаты, да, или в разрезе тех денег, которые у нас отложены на месяц, для нас это может казаться, что, ну, это так приличная часть, это многовато, но... Это означает в то же самое время, что в принципе, если мы чего-то очень хотим, и оно нам действительно нужно, мы можем на это, а, у нас достаточно на это денег физически, чтобы это купить, либо мы всегда можем придумать способ, Но ну мы же люди с вами, мы же такие креативные, мы всегда можем придумать способ для того, чтобы а, этот э, объект, да, не это платье, украшение, машину, дом, все-таки купить, если нам это действительно нужно. Но, как правило, ситуация показывает, что мы не покупаем что-то за 150, просто потому что, на самом деле, считаем, что мы, в принципе, можем без этого обойтись. Либо мы купим это позже, пока еще отложим себе, добавим себе денюжек, либо мы вообще в принципе понимаем, что нам это не так сильно нужно, и мы можем взять вполне себе что-то за 100, либо за 50, если это тоже качественное. Но обратите еще раз внимание, как важно себя не ограничивать. То есть не говорить, что я не могу это себе купить, это дорого для меня, а, а признаться себе в правде, что я могу это купить, но это будет неоправданная покупка. Либо она не такая ценная для меня, чтобы я потратил на нее столько денег. Либо это не настолько для меня действительно ценно, чтобы я пошел и взял, там, например, деньги из банки, условно говоря. Да? Или из банка. Или у друга попросил. То есть вот этот тонкий момент, его очень здорово замечать. И классно, когда мы в течение вот нашей жизни, мы замечаем те моменты, когда мы себя ограничиваем. А когда, и когда мы это замечаем, мы позволяем себе как бы разворачиваться в сторону все-таки изобилия, в сторону правды своей, что, может быть, оно нам не так уж и сильно нужно. Потому что если нам что-то нужно, мы же с вами горы перевернем. Но это же действительно так. Если кто-то здесь сейчас присутствует, дайте мне знать. Вот. Если есть какие-то комментарии, просто буду рада увидеть, что вы здесь. Следующая фраза, следующее понятие. Дешево. Так, про, по, по поводу дешево. А, опять же, вот что дорого, что дешево, тут вообще, чтобы работать с этими понятиями, нам важно сместить фокус цены на ценность. Вот как мы сделали в первом случае, то есть цена 150, атаковали ценность этого продукта, чтобы я взял за 150. То же самое с понятием а, дешево. Вообще, привычку покупать дешево, я думаю, многие об этом знают и слышали Лучше оставить беднякам Как говорится, от неимущих да и отнимется Это еще библейская известная такая мудрость Потому что дешево, в принципе, на уровне, опять же, энергии означает что? Что где-то кто-то уже недополучил Либо сэкономлено на самом продукте, и это фиговое качество, и получается, что скупой платит дважды, либо а, где-то сэкономлено, да, недополучил какой-то человек вот в этом вот звене производства этого продукта, а это всегда про негативные эмоции. Поэтому покупая дешево, на самом деле, а мы всегда, вот где мы чувствуем, что дешево, мы вот здесь чувствуем, что это дешевка что это дешево, и получается, что мы покупаем вместе с этим вот эти вот негативные эмоции, и в то же время, но я сейчас, например, не говорю про разумные какие-то покупки, когда, например, вот такое бывает часто, там, например, за несколько дней до истечения срока на хорошие продукты, да, но у которых срок годности потихонечку подходит к концу, на них снижается цена, да. почему бы и не взять, как говорится, там эти продукты, они действительно еще замечательные и хорошие, и это просто выгодное предложение Или, например, какая-то спеццена Вот как в Москве, где я чаще всего ходила в магазины в своей жизни да, Я очень любила перекресток всегда Потому что в перекрестке всегда есть акции там, Например, цена месяца и так далее и так далее, Когда можно качественный, хороший продукт, которым я пользуюсь Взять по другой стоимости Но это не значит брать дешевку То есть, опять же, вот просто здесь важно понимать, что понятие дешево оно само по себе Ценность продукта съедает И тут важно задавать себе вопрос Нужен ли мне такой продукт У которого такая низкая ценность Поэтому я сама дешевая не люблю Я дешевая стараюсь вообще не брать И я прежде всего за то, чтобы было качество Была ценность И тут она может выражаться по-разному Может быть качество продукта связано и с визуалом а, Из текстурой, ну, в общем, то качество, как я сама себе его понимаю. Следующий момент а, бесплатно. Очень-очень а, очень скользкое понятие да, бесплатно. На самом деле в названии все уже зарыто. Понимаете, вот без, надо, надо вот помнить на уровне энергии, да, что бесплатно не бывает. Потому что за бесплатно всегда кто-то уже заплатил. И если вы что-то берете бесплатно, то вы в любом случае будете платить. Деньгами заплатить проще всего. Деньги – это просто идеальный инструмент для энергообмена. Если вы не платите деньгами а, и, не, и при этом не делаете, как-то не платите по-другому, да, а, привожу пример, например, какая-то промо-акция, вас куда-то приглашает прийти, послушать о каком-то мероприятии, познакомиться со спикером. А, все это без какой-то пользы, например, для вас, да, но все это бесплатно. Если вы не оставляете комментарий а, какой-то, если вы не выражаете а, свое мнение каким-то образом об этом ивене, если вы не заполняете анкету, например, которую вам предлагают заполнить, да, то в этом случае вы пользуетесь халявой. А халява а, это то, что просто забирает нашу энергию и на самом деле мы можем на секундочку обрадоваться, что на халяву что-то получили, но потом от нас точно где-то что-то убудет. И как правило, мы это на тонком плане всегда чувствуем. Мы от халявы м, долго радость не можем испытывать. Потом это сказывается на нашем а, самочувствии и состоянии. Вот. А, но если говорить про бесплатные всевозможные а, акции мероприятия и так далее то здесь очень важно соблюдать вот этот принцип энергообмена кстати скажу сейчас одну одну, одну фишку с курса на котором я учусь курс за 90 тысяч рублей скажу о нем в конце вот я скажу вам оттуда прекрасную такую штуку мы там изучаем вообще соцсети как явление и Дело в том, что социальная сеть, да, это по сути, по сути тот же самый принцип энергообмена. То есть если у вас привычка такая есть, подписываться на всех, например, смотреть, получать какую-то пользу, но не лайкать, не комментировать, никак не включаться в процесс, то есть не отдавать, получая пользу, что-то обратно, вы очень много сливаете энергию а, в соцсети, и после этого можете чувствовать себя действительно уставшими, low energy и так далее. А, поэтому очень а, важно понимать, что бесплатно ничего не бывает. Если польза получена, обязательно нужно хотя бы э, немного вложить обратно, да? и я говорю на уровне соцсетей, это очень просто решить, это лайки, репосты, комментарии и так далее, это я сейчас ни на что не намекаю, просто делюсь с вами, потому что мне было тоже важно это услышать когда-то, вот, буквально там некоторое время назад. Вот, и я после этого отписалась от а, тех людей, а, контент которых меня не трогает, контент которых я не считаю полезным, просто потому что поняла, что я действительно таким образом неосознанно сливаю свою энергию. Поэтому важно контактировать с тем, что у тебя вызывает отклик. И тут не важно какой, мы же учимся через негативное тоже. Вот, здесь просто важно, что для вас работает лучше. Следующий принцип «donation» Тут я вам должна сказать честно Я не верю в «donation» в России Я не верю в донейшин в России, потому что у нас просто нет этой культуры Это не значит, что она никогда не появится это не значит, что а, люди, которые приходят на мероприятие за донейшн, ничего не оставляют. Оставляют. Но а, так как в целом а, наблюдается ситуация, что люди часто не понимают, в каких они отношениях сами с деньгами, они не очень хорошо м -м, могут понимать ценность самих себя, да? ценность того, что они получают в каком-то пространстве, если им не обозначили цену. Поэтому люди очень часто в замешательстве находятся, и это абсолютно нормально. Изначально, вообще, донейшн пришел к нам из индийской культуры, из культуры пожертв, пожертвований, которые делали саду. То есть, ну, они, на самом деле у нас тоже были пожертвования, то есть у нас на самом деле точно так же юродивые, например, жили всегда на пожертвование да, а в Индии саду жили на пожертвовании, на, на, на подаяние, на донейшины такие вот. И а, получалось, что в целом вот, вот этим людям, которые жили на подобных условиях, им по сути деньги были нужны только, на еду и очень часто даже им одежда была не нужна, особенно если мы про саду каких-то говорим. Вот, то есть им принесли еду, им дали, там, не знаю, не принес кто-то денежек, но им в принципе больше, чем еда, вообще ничего не нужно. Поэтому размер вот этих донейшн он действительно мог быть абсолютно другой. И другая ситуация сегодня, когда я считаю, что донейшн вообще классно себя оправдывает в том случае, если у человека уже полностью закрыты все финансы вопросы то есть когда человек искренне э, из состояния изобилия проводит какое-то мероприятие и у него при этом финансовая его э, база у него все хорошо у него не, там, э, нет вопросов что новый телефон ему надо там купить он денег копит э, для того чтобы эфиры проводить там я не знаю э, семья не накормлена и так далее э, э, в этой ситуации э, когда у человека решены все вопросы провести такое мероприятие за donation можно. А, но если э, эти вопросы финансовые не решены, и э, часто человек э, мучается, например, от синдрома самозванца, э, или от того, что пока не может назвать свою цену, да, и он пробует что-то заработать на донейшн, это так не работает. То есть не получится заработать на донейшн максимум, окупите купите, э, там, я не знаю, э, э, залы э, йоги или лектории, где вы проводите лекцию, да, а на билеты не останется. Вот. Поэтому donation – это такое эм, особенное, особое такое понятие, вот, которое имеет место быть, вот. но тут очень важно понимать, что… Во-первых, тому, кто приходит за донейшн что-то получать, что э, действительно важно соизмерить ценность мероприятий, того, что ты отдаешь, чтобы было ощущение, что ты достаточно отдал. Вот. И для тех, кто проводит мероприятие за да, донейшн, что важно? Э, важно на самом деле перед собой быть честным, что ты э, готов к тому, что ты можешь не заработать на этом мероприятии Может быть даже вложишься в него сам вот. То есть если ты готов на такой подарок людям То, пожалуйста, донейшн тебе подходит вот. Если же а, все-таки ты делишься чем-то действительно ценным Это твоя профессия И а, финансовый вопрос у тебя по чесноку еще как бы зияет да, вот, То донейшн, конечно, это а, не тот вариант вот если есть какие-то комментарии друзья пишите я надеюсь я не заблокировала комментарии никаким образом я давно не проводила прямой эфир вы знаете по поводу еще бесплатно что хотела сказать очень такой мощный тоже пример который тоже недавно узнала когда ходила на финансовый круг и мы там говорили в конце тоже порекомендую этого мастера и мы там говорили как раз тоже о финансах с точки зрения энергии почему очень опасно проводить вообще бесплатные мероприятия. А просто, ну не то, что опасно, но вы сейчас поймете, о чем я. Просто э, дело в том, что э, когда ты сделал что-то хорошее и получил за это деньги, то все, вопрос закрыт, все хорошо, у Вселенной все в порядке, энергобаланс закрыт. А когда ты вложился во что-то, сделал это бесплатно, не получил денег, то единственное, что в этот момент сделает вселенная, которая всегда идет на шаг вперед, на опережение, главная ее задача, чтобы мы с вами не стояли на месте и развивались, она даст самый большой поджопник. Ты либо машину разобьешь, либо телефон потеряешь, либо а, еще что-то такое, заболеешь, да? То есть у тебя будет ситуация, которая будет тебя развивать. И, скорее всего, она ударит по самому тонкому месту. То есть, да, если ты сделал, то, скорее, скорее всего, это будет какой-то такой финансовый материальный ущерб. Вот. Это абсолютно часто встречаемая ситуация. Вот. В моей жизни была такая ситуация. Вот. А... И этого одного раза мне вполне хватило для того, чтобы осознать, что... Да, я не любительница Бесплатных мероприятий, я это Прямо чувствую, то есть это действительно Для меня энергетически не тот Формат взаимодействия С людьми, вот, потому что я не умею Делать на 20%, 30 или 50, то есть если я что-то делаю Я по максимуму отдаю Поэтому для меня нет Разницы мероприятие бесплатное или за оплату, то есть я всегда Отдаю по максимуму Настолько, насколько могу через себя провести Вот, это очень такой важный урок для меня был движемся дальше на самом деле осталось немножко вот радует что инстаграм позволяет чуть больше часа сейчас общаться я думаю просто тема действительно важная значит следующий вопрос как в моей жизни дружат деньги с принципами йоги прекрасный вопрос, я вообще так рада, что я до него додумалась, потому что, потому что, а, я, наверное, здесь пропустила, я, наверное, здесь пропустила, был еще такой вопрос, а, а деньги и духовность, то есть, как, как он звучал там? Так, так, так, так, так, про деньги и духовность. Если кто-то может, напишите мне, деньги и духовность. Неужели я его не записала? Ну, в общем, смысл вопроса был таков... Так, никто не помнит... Смысл вопроса был такой... А, могут ли идти а, рука об руку, а, духовность и, а, и деньги? Вот, и я, в принципе, на этот вопрос я уже ответила, да, потому что, на самом деле, духовность, вообще, чем больше мы говорим о более, чем о более высоком уровне духовности мы говорим, тем больше должны понимать, что это про единство, это про то, что определенный, определенное сознание начинает воспринимать, все вокруг, все видимое и невидимое, как единый дышащий э, организм. И мы говорили о том, что отделять любую часть себя при этом, или вселенной, говорить, что она плохая и она э, хуже, чем остальные, это значит, совершенно идти не духовным путем поэтому конечно же развитие духовности и финансовое финансовое развитие они конечно же могут более того они являются на самом деле очень часто даже такими показателями того что человек развивается гармонично потому что если человек претендует на высокую духовность да, но при этом у него с финансами совсем что-то не дружится но ну, это на самом деле действительно да есть такое мнение что вот у него такая карма он через это отрабатывает, да, то есть вот вполне возможно но сегодня у нас есть такие инструменты которые позволяют нам не просто страдать ради страдания да потому что мне это нравится я буду страдать я буду вот эту карму вот так вот прочищать а подойти к этому и подсветить туда фонариком например психотерапии той же самой посмотреть а что же там такое за э, страшно ограничивающие такие убеждения что такого высокодуховного человека до да, э, лишает возможности абсолютно естественной энергии денег вот на мой взгляд, это действительно очень интересно, и в целом я за гармоничное развитие личности, где нет отрицания, в том числе финансового благополучия. Итак, как в моей жизни дружат деньги с принципами йоги? Ребята, дружат они прекрасно. Я выделила, на самом деле, я выделила два основных принципа. Для меня, как для практикующей йогу женщины, очень важно, чтобы моя деятельность была в соответствии с сатией, то есть честностью. То есть я не могу заниматься тем, что будет, что будет ложью по отношению к другим людям да я не могу заниматься тем что сама считаю неправильным я не могу заниматься не буду зарабатывать деньги через через какой-то э, прямой обман обман других людей то есть тут очень важно э, честность с собой со своим состоянием что та деятельность через которую приходят деньги она действительно направлена во первых на мое развитие моей души а во вторых направлена соответственно через это на развитие трансформацию пространства и людей вокруг меня второе это принцип ахимса то есть не насилие. поэтому мне очень важно чтобы моя деятельность через которую приходят финансы она не вредила ни мне не окружающим людям Опять же, по этому же самому принципу, что принципам Сати и Ахимсы, очень важно, считаю, соблюдать и информировать в том числе людей, я сегодня это делаю с этой же самой целью, о правильном энергообмене, о правильном энергобалансе, о том, как это понимаю, например, я в том числе, чтобы у людей, которые ко мне приходят, тоже был рост, тоже был рост через понимание стоимости, через понимание почему это так и так далее. И далее очень-очень интересный вопрос от вас. Я его, на самом деле, было несколько вопросов. Но вот я выделила его в такой один, то есть это финансы и йога, и здесь же как назначать цену на свои услуги. Давайте я отвечу именно вот на этот вопрос, как назначать цену на свои услуги, потому что это является на самом деле большим затыком для очень многих людей. Вот. На самом деле, тут несколько пунктов, их можно даже записать. Я вот это для себя, на самом деле, часто прописываю, для того, чтобы все встало на свои места и стало понятно. Итак, сейчас, одну секундочку. Женечка, да. а можешь проверить, звук в Инстаграме идет? Не могу, у меня нет телефона. Здесь не работает YouTube сейчас, можно забирать телефон. Нет подключения к сети. Поэтому проверь, пожалуйста, что у меня работает звук. Не портит ли это сейчас звук в Инстаграме? Не работает. Итак, друзья, для тех, кого интересует вопрос, как назначить цену за свои услуги, то есть самое первое – Конечно же, мы с вами должны быть Вот, как я, как я считаю, эзотерика и энергия Это все прекрасно, это часть нашей жизни Но давайте и про другую часть не забывать Профессиональную часть Часть, касающуюся реальных обучений Нашей квалификации и так далее То есть самое первое, перед тем, как назначать свою цену Пожалуйста, изучите рынок Изучите рынок, изучите цены на этом рынке, посмотрите на тех специалистов, которые есть на этом рынке и что они предлагают, а затем определитесь, что вы хотите предлагать. Да? то есть очень важно создать ценность своего продукта это может быть трудно в начале я вообще рекомендую для всех кто начинает в начале вот если я говорила про бесплатные мероприятия рассказывала про свое мнение как профессионала то когда мы в начале какой-то деятельности для нас наоборот большое благо поучаствовать так скажем обкатать свои навыки вот на таких вот участие вот в таких вот мероприятиях для нас которые могут быть без оплаты, то есть мы не получаем за это деньги, но мы получаем возможности, возможности поработать с аудиторией, возможности эм, попробовать какие-то новые методы, возможности заявить о себе. Это тоже про энергообмен, это абсолютно нормально. А, так вот, изучить рынок, эм, пробовать себя, с различных сторон, с различными аудиториями, собрать от аудитории обратную связь, чем цены например, ваши консультации, да? чем был полезен, чем была полезна встреча с вами и так далее. И прямо берите и собирайте себе в блокнотик все то ценное, что о вас говорят люди. Это поможет вам осознать ценность вашего продукта. Далее, после такой вот аналитической части, что тоже важно сказать. Самый простой способ назначить цену за свои услуги – почуйки. То есть вот что вы прямо называете эту цену и понимаете, что она у вас сейчас откликается, это вообще самый верный способ. Но если вы, например, сейчас не понимаете, как почуки правильно, вот, то рекомендую поработать вначале немножко с ощущением суммы денег, то есть там, условно говоря, от двух с половиной до пяти с половиной тысяч, да, то есть вот, вот вы прямо не знаете, что назначать. Ну хорошо, давайте так, от полутора до трех с половиной, и вы не знаете, что же назначать, что же поставить. а Вы прямо поработайте с этими суммами. Про что они для вас? Откликаются ли они вам? И вообще, интересно ли вам работать за такие деньги? Мой рецепт вот после этого всего, он такой. Изучив, поняв ценность своего продукта, Изучив, что происходит на рынке, почувствовав, какая стоимость вам откликается, чуть-чуть поставить стоимость выше, для того, чтобы у вас был стимул для развития. То есть, если вы, ну, 2 500, мне ну, нормально, поставьте 3 или 3 500. И вы будете, заметите, как вы начнете расти под эту цену. То есть самое, самое по отношению к себе неуважительное, знаете, что мы с вами можем делать? Это покупать дешевку, пользоваться халявой и ставить низкую цену на то, что мы даем. Потому что тем самым мы лишаем себя развития, мы лишаем себя энергии и мы лишаем себя интереса. Для того, чтобы развивать себя и развивать наш продукт. Потому что когда мне окей цена 2,5, но я ставлю 3, я уже понимаю, что так, я сюда еще внесу немного ценности. Я еще подумаю о том, как мне улучшить продукт понимаете что вот действительно это работает и это не про то чтобы больше денег себе захапать а это про то чтобы опять же и другому человеку позволить не сэкономить на себе а грамотно вложить в себя деньги потому что за 2 500 вы будете работать так же как, как всегда а за 3 500 вы Ваш продукт будет уже совсем другой. И вы совсем по-другому будете а, мчаться, не знаю, там онлайн или офлайн на эту встречу. Вы будете готовиться лучше. Эта сумма, которую вы будете называть, она должна вас поддерживать и зажигать. Это очень важный момент. Так, что еще сейчас мы будем завершать давайте я расскажу сейчас про то интересное что я уже проходила по теме финансов чтобы я рекомендовала сделать кому что откликнется может что-то для себя интересненькое такое а, приобретете а ну еще вопрос был вопрос да, супер тизер был а, э, <rigorous> сколько стоит йога обучение да и сколько денег я лично вот вложила за себя для, для, за себя, за себя любимую в этот год, в себя любимую, в свое развитие. И там был такой вариант, по-моему, 20 тысяч до 50, до 100, до 100 и более 200. Вы знаете, я посчитала в этом году, и, честно говоря, я обалдела, потому что, на самом деле, получилось больше 200 тысяч в этом году. И а, не то, что я кичусь этим сейчас Просто вот я рассказываю реалии того, а, сколько, стоит, а, сколько стоит обучение преподавателей йоги Вот просто это можно разбить на, там, допустим, 60 тысяч да, Это курс а, вместе там, с проживанием и питанием, на который я ездила а, там, в Москве Потому что мы все равно закладываем расходы на дорогу Это повышение квалификации вот, То есть там йога-терапия, это тоже 65 тысяч только курс плюс еще две недели мне жить в питере еще представьте там когда я буду проходить а, практическую часть дай бог все сложится вот а сейчас я прохожу курс который считаю тоже очень важным это масштаба от марии афониной масштаб 40 который по инфозапускам то есть он в целом вообще дает сейчас специалисту а, в любой сфере до да, мастеру вообще понимание того а как о себе заявлять онлайн, да, из чего состоит, состоят вообще вот эти вот все процессы запусков, создания онлайн-продуктов и так далее. Потому что это все огромное сейчас, огромное количество работы, новой информации и так далее. Вот. И именно с этого курса я поделилась с вами вот этой информацией о том, что... О том, что Наши соцсети, да, то, что мы находимся в соцсетях Ребята, это тоже а, про энергетический обмен И, пожалуйста, не сливайте туда свою энергию Будьте с теми, на кого у вас есть реальный отклик а, Что-то отдавайте в обмен Это действительно очень важно Вы просто а, будете меньше а, сливать энергию а, Вот в тот же самый Instagram. В Инстаграм, вот, мне кажется, на первом, на первом месте Instagram и ТикТок Вот, так так так так вот поэтому был тоже в комментариях была девушка преподаватель йоги у которой тоже была ситуация как у меня она отучилась на первом тичерзе вот и в среднем тичер стоит около 100 тысяч рублей сейчас то есть вот если брать вы особенно куда-то едете вот это около 100 тысяч рублей или даже больше, если там дорога какая-то дальняя и так далее, будет накладываться сверху. Это я про русские говорю сейчас курсы, какие-то хорошего качества, тичерзы. Вот, 100-120 даже, наверное. Вот, а не просто повышение квалификации Поэтому, конечно же, для специалистов в йоге и помогающих профессий После того, как мы столько денег вкладываем в свое обучение Девушка пошла устраиваться в студию йоги А там, ну, там по 150 рублей с человека предлагают да, ей за класс И на самом деле, казалось бы, набирай 40 человек и там, получая свою сумму, там, не знаю, сколько там, 6 тысяч рублей. Но, во-первых, сорок человек набрать по своему опыту, знаю очень и очень, не просто на класс это раз, а во-вторых, это такая колоссальная работа, с 40 людьми в один момент, что это, конечно, того не стоит Именно по этой причине я, например, не работала никогда в йога-клубах Точнее месяц был моей работы в йога-клубе В итоге получилось, что я на парковку в центре города Москвы Тратила больше, чем зарабатывала на урок и я как бы месяц на это посмотрела, и я такой, думаю, нет, мне это совершенно не подходит Поэтому ответственность за финансы всегда лежит на человеке это абсолютнейшая правда. И новое время, оно нас буквально подстегивает к тому, чтобы мы развивались и развивали более тонко, начинали чувствовать нашу ценность и учились ее транслировать. Вот. Что рекомендую пройти? Если кому-то вот откликнулось сейчас про тему энергии и денег, на прекрасном была денежном круге, так и называется эта практика, у Балеста Йони. Екатерины. Вот. Это проходит в Москве. Вы можете мне написать, я вам скину. У нее, на самом деле, ред... эта практика проходит где-то два, два, два раза в месяц. Вот. И места очень быстро туда раскупаются. Катя – это отличный пример того, когда, как делать бизнес по-женски, очень на уровне энергии, да, и сделать колоссальный бизнес просто с вложением 30 тысяч рублей. То есть она в этом плане настоящий живой пример. Вот. А еще рекомендую а, пройти, а, ну вот сейчас учусь на курсе у Марии Афониной, а только в процессе еще, то есть на самом деле трудно, очень много информации, трудно сразу сказать, что вам это надо или не надо. Вот. А Могу сказать, что я уже прошла курс у Янта Йога, у Татьяны Маркеловой, которую упоминала в сторис у себя сегодня, вот по личному бренду в соцсетях для представителей а, ЗОЖ-сообщества. А, вот. Хочу сказать, что курс отличный, возможно, сейчас тоже идет набор Просто Татьяна говорила, что через какое-то время она планирует ну, как бы приостановить этот курс Он очень энергозатратный для нее в том числе, но также, на самом деле для участников Мы очень много и вкладываемся, и получаем от нее, и так далее В общем, Янта Йога, Татьяна Маркелова, курс личный бренд в сфере ЗОЖ вот рекомендую, проходила э, очень большая работа, началась у меня после этого много переосмыслений. Вот, э, под, например, э, я э, очень разные использую способы. Вот, например, буквально на, на днях подруга моя Саша э, написала мне, сейчас отучилась на нумеролога. Вот, она мне написала, что Настя, вижу у тебя такой интересный эфир, давайте тебе еще по нумерологии прочитаем э, твое финансовое число твоего богатства финансового число не знаю саша если ты здесь напиши как это называется вот можно будет тоже посмотреть спросить у саши что это такое просто это для тех кто использует например такие инструменты как астрология нумерология для саморазвития почему бы и нет то есть я считаю что нет никаких совершенно запретных или плохих инструментов так ну и что еще, есть такой замечательный курс э, самопознания, э, программа «Эволюция», э, там вот очень здорово тоже, вот так же, как и Саша, кстати, рассказывая ваше, рассчитывая финансовое ваше э, число, она рассказывает, как можно, э, какой лучшей деятельностью идти к успеху и так далее, вот также есть программа такая «Эволюция», может быть, кто-то из вас слышал, я тоже ее проходила, и вы знаете, там просто вот, вот, я уже была на этом пути, и мне прям как с меня написано, все про меня, было что мне делать йога объединять людей духовное развитие баланс материального физического в общем все все все я сейчас уже слава богу на этом пути реализую вот так что сейчас укрепляю и расширяю свой поток в принципе я читала конечно же все вот книги которые рекомендуют Богатый папа, бедный папа Самый богатый человек в Вавилоне То есть, в общем, всю популярную, наверное, литературу по финансам я прочитала Вот, полезно было? Да Да это точно было не во вред, это точно было не во вред, что я хочу сказать вот. Я пока не инвестирую ни во что, вот. я еще не дошла до этого, но мне эта тема очень-очень интересна вот. В целом, друзья мои, это все, я вас искренне благодарю И прямо сейчас предлагаю тему энергообмена в нашу жизнь еще больше внедрить Если вам этот прямой эфир был полезен, были какие-то осознания инсайты что-то для себя подчеркнули то я попрошу вас после того как это видео сохранится поставить лайк может быть прокомментировать как-то если захочется поделиться с теми кому это может быть полезным и да прибудет энергообмен и изобилие с нами на всех уровнях всех обнимаю до новых встреч доброго дня